Многие технологии исчезают так же быстро, как и появляются. Вот еще Совсем недавно на этом же форуме мы обсуждали такую тему, как криптовалюты, ну, как и на других форумах. Значит, сейчас популярность этих криптовалют снизилась, и вроде как и вопросы регулирования не столь актуальны. Хотя, может быть, это временное явление. Нам необходимо включить в правое регулирование универсальные базовые подходы, чтобы обеспечить прозрачные, эффективные и безопасные. Условия для использования цифровых технологий Тем более, что очевидно В любом случае сфера их использования Сфера коммуникаций цифровых Будет расширяться Самые горячие правовые вопросы Сейчас возникают на стыке права Технологий, экономики Ну и вот того же самого искусства Это и финансовые технологии И смарт-контракты И блокчейн так называемый Большие данные Проблемы искусственного интеллекта они все больше проникают в деловой оборот. И вот мы собираемся, вот уже девятый раз, что называется. Я помню наши дискуссии, которые были еще там 5-7 лет назад. Дискуссии на эту тему, они выглядели как экзотика. И сопровождались одобрительными смешками аудитории. Сейчас уже никто не смеется, потому что ситуация реально изменилась. Мы сейчас не задаемся вопросом, о котором говорили несколько лет назад. А вообще выживут ли юристы как класс? Этот вопрос ушел в сторону, но, но то, что очевидно все это проникло в нашу повседневную жизнь, сомнений не вызывает. Юридические услуги все больше автоматизируются, интеллектуализируются, если хотите. Фактически в законодательстве сейчас формируется целый массив новых норм, в которых нужно решить три ключевые задачи. Во-первых, Урегулировать принципы распространения информации в виртуальном пространстве, причем сделать это так, чтобы гарантировать защиту интересов всех участников правовых отношений. В первую очередь речь идет о персональных данных, которые уже стали одним из самых ценных информационных активов. Юристам нужно дать ответ на вопрос о методах регулирования. Будут ли они императивными или диспозитивными? Нужно ли регулировать использование открытой информации в социальных сетях? Требуется ли для этого согласие того, кто разместил эту информацию? Информацию. И здесь важно найти баланс между защитой прав граждан и сохранением преимуществ свободного обмена информацией в интернете. Искусство развивается нарушением правил, это, наверное, так. Вот то, что право развивается нарушением правил, это не совсем так. Но то, что право должно выходить за те границы, которые человечество для себя нарисовало многие Годы, иногда века назад, это несомненно, но при этом сохраняя и необходимые традиции, и преемственность.